и hey, всем здарова ребят с вами я ванек мы с вами продолжаем проходить бэтмен uh -huh. uh -huh. Да, цветы бэску запустил значит продолжаем играть так тут игры тут два видео которые не удались не удавшиеся так скажем дубли и бэтмен Архам Сити, готи ай у меня извините у меня один был корон другой похоронный, но... Так. Как бы нога у меня... Болит, но благодаря тому, что у меня... Вашим лайком... У меня скоро пройдет, мне кажется. Мне кажется так. Мне просто кажется. Что если под этим видео, под сей видосом будет много лайков, Точнее, дофига, дохрена от фигалиард 700 тысяч хотя бы для даже для начала лайк то это поможет мне нога пройдет или хотя бы три лайка это вот да вот от тебя вот именно от тебя от тебя с другого аккаунта и от тебя с третьего аккаунта у меня у самого было так три аккаунта если так посудить то да продолжить музей Победится в монограде. Я не знаю, как его побеждать, честно. Че слово. Вот здесь я творю прочь, значит Я тебе, может и отвечу, а может и нет. Стоп! Хватит, прекрати Вот посмотри, он возвращается сейчас будем Соломона Гранди побежать Пытаться даже okay. Так, просто направишься, посмотрим, что ты сейчас Ты про кого, про Соломона или про меня, а? Тебе не повезло, Брюш, что он бессмертный. Нужно написано было в прохождении, которую, когда я вчера читал. Что надо все повторять. Повторение, мать учения, как говорится. Oh, hurt, oh, он не дает мне даже нарисовать лицо. Хамон, да хватит уже, Харе меня, блин, третировать, а Что он не размещает? Ладно, тут немножко шаманим и сейчас сварвём. И сейчас все вроде как, добивать его можно. Что это наделал? Вот же сукин сын, его не убить. Это невозможно! А, не, я убил Соломона Гранди, что ли? Я его убил? Нет, я реально я его убил. Так на тап, так. Так куда надо дальше? Так у меня одна, одном ХП, так. Я от любого сейчас прикосновения могу сломаться, поэтому. Я костюм Бэтмена буду улучшать, тем листическая броня улучшена на полную боевую броню даже буду улучшать или.. да, боеву, Или компенсацию теплового следа. Ну вот, ну.. Ребят, ну мы с вами уже прошли этого Соломона Гранди. Как его там? Или как его там? Ну, мы прошли с вами, ребята, и я могу, наверное, немножко выйти, надо приостановиться. Не, ненадолго. Не я выйду, ребят, хорошо? я без телефона, блин, играю, да. А должен ведь с телефоном быть по краске. must that Да, такой же и нет, такой. Только слушала и говорит. Я ей тоже Самари Павловна не говорил, как выдавал да. Он это по тише говорит, что у меня все он был. И не знаю, право он у нее хорошо или нет, но вот ребята Ну да. Я свой телефон то положил вчера. Вот чё? Да. А, вот он. Блин. Он рядом. Он был рядом со мной, что ли? Так. Нет, так. Нет, не, лучше так. На, наоборот, лучше так. Лучше такое ощущение да, мне кажется. Как по мне? Ладно, я это Соломона Гранди уже вынес. Дважды, честно говоря. Один ви сейчас раз. Один раз на видео, другой раз не на видео. Я его вынес, когда играл сам. Так скажем, сам один. Когда играл сольный, я помню, я его вынес, ну, не знаю, ну не с двух, ну с нескольких раз. С нескольких тыч, короче. Так. Так, а после? Сейчас стоп. Проверим. А он точно? А не, я на этом же моменте вчера остановился, когда еще пингвин говорил, что он без, он же бессмертный. Знаешь ну, что? Его на самом деле не есть. Он же бессмертный. Забыл. А, все Не, ну он бессмертный, ну это собственно, так оно и дает, так оно и получается, что он бессмертный. Соломон Грандито. А блин. Раз, два, два, три, четыре, пять. А ему нужно наклониться ещ. Бэтмента, надо наклониться еще а нагнуться. Надо, надо.. Так скажем. Чтобы разместить-то вдруг гель свой.